Салют, друзья! KZ-ZS10 PRO – наушники, которые способны навести шороху на рынке персонального аудио. Это обновленная версия KZ-ZS10 только с приставкой PRO. За тремя буквами скрывается как внешние изменения, так и в настройке звучания. Десятидрайверные драйверные наушники. Здесь в каждом наушнике один динамический драйвер и четыре арматурных. Два из них отвечают за высокие частоты и еще два за средние. Корпуса наушников прозрачные с внутренней стороны. Можно рассмотреть микросхему и все перечисленные драйверы. Внешняя часть покрыта никелированными стальными пластинами. Они-то и наводят на мысль, что наушники стоят безумных денег. Но если перейти по ссылке в описании, глазам не поверите, цена очень привлекательная. Комплектный кабель уже привычный для Казет конфигурации Претеный крепкий кабель шоколадного цвета. Специальное покрытие защищает от надломов и перетирания. Зимой не деревенеет. Позолоченный джек 3,5 мм Г-образной формы. Частая проблема прямых джеков – они быстро надламываются. С Г-образным плеер или смартфон легко носить в кармане брюк. Соединение построено на двух пиновых коннекторах. мнение о них неоднозначные. Кто-то их одобряет, кто-то нет. Лично меня они полностью устраивают. Если все-таки решили сменить кабель, при его выборе берите с собой наушники и примеряйте на месте. Инженеры КЗ в местах подключения делают особые выступы, заточенные больше под кабели своего производства. Некоторые неродные кабели могут входить сюда не полностью. Звуководы удлиненные, металлические, с покрытием, похожим на позолоту. В комплекте горсть силиконовых, амбушюр с насечками Амбушюры из пенного материала как я люблю в наборе нет тем не менее с комплектными амбушюрами пассивная изоляция даже на максимальных громкостях очень сильная только между треков иногда слышал как работает соседская дрель посадка наушников с амбушюрами что стоят по умолчанию меня полностью устроила я прослушал три альбома за один присест дома слушал музыку на ходу во время прогулок не трет не давит словно наушники создавались конкретно под мои уши здесь применено за заушное крепление. В нем нет в заушной дуге проволоки, которую обычно приходилось гнуть полукругом за ушами. В этом месте вставлена силиконовая оболочка. Кабель за ушами вообще не напоминает о себе. Эффект микрофона даже на ходу отсутствует напрочь. Кстати, на выбор два варианта – с гарнитурой и без нее. У нас в обзоре версия без микрофона. Инженеры KZ заявляют о новых динамических мембранах и обновленных арматурах. Мол, разница в звучании с предыдущей моделью ZS10 будет очевидной. Звук на самом деле прозрачный по всему динамическому диапазону. На корпусе вы найдете несколько отверстий, которые служат фазоинверторами. Они-то и работают в пользу правильного звучания. Низкие частоты мне показались безупречно приятными. Музыка, построенная на живых инструментах, в ZS10 Pro играет, словно ты находишься в окружении музыкантов. Бас звучит красиво, сразу перед глазами появляются струны бас-гитары. С первого трека верится китайцам, что динамический драйвер тут полностью новый. Мидбас отыгрывает в своей нише и не залазит на средние. Бас приятный, быстрый и хлесткий, слушая любую музыку, независимо от направления, будь то что-то современное или симфонический оркестр. Средний диапазон подчеркивает реалистичность музыки. Вокал преподносится на уровне виртуальной реальности. Линия вокала слушается доходчиво и чисто, не приходится нащупывать ее в слоях соседних частот. Даже неподготовленный слушатель будет под впечатлением не зная, что такое АЧХ. Просто слушаешь музыку и кайфуешь. Наушники естественно для сторонников музыки в сжатых форматах. Радует разделение на инструменты и относительно широкая музыкальная сцена. Спасибо паре сбалансированных арматур, отвечающих чисто за средние. Частоты. Высокие частоты в ZS10 Pro добавляют в общую картину музыки некоторую частоту. Они заметно светлее, нежели прошлые ZS10. Общая картина высоких частот нормальная, но местами хотелось бы больше детализации. Со светлым источником звука могут быть чересчур яркими. В целом АЧХ слегка V-образная, звучание мелодичное и эмоциональное. Наушники выдают очень приличный звук за свою стоимость. Слушаешь музыку, кайфуешь и просто не понимаешь, как столь приятно звучание и добротные наушники можно купить за смешные деньги отдельно стоит отметить комфортную посадку zs10 pro сидят в ушах очень удобно и надежно подход к созданию обзоров наушников kz лично у меня вызывает особый трепет года четыре назад я делал обзор буквально нескольких десятков наушников китайского производителя они одни из немногих кому удается делать годные внутриканалки при этом ставить на них копеечные цены зарабатывать и еще развиваться KZ 10 Pro аудиофильские наушники бюджетного ценового диапазона, но они способны потягаться с более дорогими и именитыми производителями. Ждем вас в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.